Все в ажуре правда, всю заебись, да, иду на поправку Врачи запретили мне употреблять тебя Больше не звонить и не являйся во сна Я назову тебя дурой, ты назовешь меня страной Наигрались, теперь зашиваем раны Где блядь, тут амур, я бы въебал его Его же стрелами, а с мы прожигаем дни И зачем любить, и нет такого больше, как за мгновенные гадарая, Потом платим бесконечными минутами ада, Завершаем любовь, но вряд ли сделаем выводы, Давай напоследок друг друга выведем, Как твои слезы не оставляют радугу Так и я не останусь у друг